Привет от команды Surferner. В этом видео мы хотим показать, как мы будем делать совместный прогрев e-mail. Главная задача прогрева e-mail ящика, чтобы ваши письма доставлялись до адресата в папку «Входящие», без предупреждения, что письмо может быть опасно. Да, то есть нужно создать такой почтовый ящик, с которого вы будете отправлять письма, и которые будут доставляться адресату нормально в папку входящие. То есть создать рабочий аккаунт. Итак, есть два пути. Если вы хотите запустить прогрев, и если вы хотите прекратить прогрев. Да, то есть нам потребуется две части. То есть если вы хотите запустить прогрев, это можно сделать... С помощью команды партнеров Surferner. И первый путь это исходящие сообщения. Соответственно, вы определяете e-mail, который, который хотите прогревать. Открываете форму совместного прогрева e-mail адресов У вас ссылочка будет под видео. Здесь указываете ваш e-mail. Давайте я укажу. То есть я зашел в Gmail, да, скопировал адрес и ввожу его сюда. Нажимаю «Отправить». После этого мы добавим ваш e-mail в таблицу «Совместный прогрев email адресов». Далее открываем эту таблицу. Ссылочка тоже будет под видео. И здесь будет добавлен ваш e-mail в этой таблице. Да, как видите... Вчера мы уже собрали несколько адресов, соответственно, участники постепенно подключаются. Сегодня еще несколько адресов подключилось, и я вам покажу, как это все происходит. Отправляем текст сообщения один из любой тематики по всем e-mail адресам. Соответственно, у вас будет документ, в котором вы будете знать абсолютно все тематики. Сейчас пока что мы тренируемся на тематике а, по продаже услуги живые просмотры на YouTube. Находится она в базе знаний Surferner. Находится она в рубрике обучения методики привлечения рекламодателей. Вот она методика заработка на продажу востребованных услуг. И вот здесь есть сообщение. Сообщение 1 это предложение услуги, и сообщение 2 это ответ с подробностями. В принципе, весь принцип. Донесение до клиента информации заложен всего в двух сообщениях. Итак, первое сообщение у меня уже, соответственно, забито в шаблоне. Об этом мы с вами разговаривали на вебинарах, которые вы можете посмотреть, соответственно, на канале Surferner в плейлисте «Заработок в прямом эфире на партнерке Surferner». Вот, соответственно, делаем следующее. Так, нажимаю написать. Нажимаю дополнительно, выбираю шаблон и выбираю это письмо. Да? Если у вас еще нет этого шаблона, соответственно, вы можете просто отсюда скопировать тему и текст сообщения. Заменить вот эти вот розовые тексты на свои какие-то можете удалить например мессенджеры и отправить это сообщение получателю из таблицы да вот я этим уже отправил сообщение отправляю дальше вот по этим письмам так нажимаю отправить дальше следующее письмо мне нужно отправить его запланировать. Поэтому я выбираю шаблон, выбираю следующий адрес, пишу его в получатели, и я запланирую отправку письма сегодня так 15.27, значит, 15:37. Например, да, вот с разницей в 10 минут. Запланировать отправку. Дальше следующий e Соответственно, выбираю шаблон. То есть у вас будет вот email и вам нужно запланировать отправку. Нажимаю «Запланировать отправку». Так. 1548. И последний e-mail записываем так 1558 например все у нас запланирована отправка то есть сколько у вас емейлов e будет вы это просто делаете делается это очень быстро как видите и что происходит дальше да то есть мы отправили сообщение Дальше, те, кто вам ответит, отправьте сообщение 2. Смотрите, то есть вот мы уже здесь писали, да, прогрев. И вот Наталья ответила, написала свой произвольный текст. Да, можно написать, можно написать там, допустим, да, присылайте, да, отправляйте. Что-то такое. Или вот это можете написать. Просто приветствие, там познакомились. И э, смотрите, еще нужно будет добавить один текст, это я чуть, -чуть попозже расскажу. И отвечаете на втор вторым сообщением. Да? То есть копируете сообщение, изменяете вот эти данные, которые розовым текстом. И, соответственно, отправляете это письмо. И повторяйте этот процесс, пока ваши письма перестанут попадать в папку «Спам» или приходить с желтым предупреждением, что письмо может быть опасно. Так. Это сообщение, вот я вам сейчас не смогу, наверное, показать, но оно есть в видеозаписи, когда мы отправляли письма. Вот здесь вот, когда я отправлял письма, мне приходили... А, да, вот смотрите, Игорю я отправил письмо, и вот что ему пришло. То есть от меня. Будьте осторожны, там пользователь никогда не писал вам с этого адреса, не отвечайте на это письмо, сначала убедитесь в безопасности, связавшись с отправителем иным способом. И э, нужно просто нажать на письмо безопасно. Да, Соответственно, таким образом мы говорим почтовику, что этот аккаунт безопасен и смотрите то есть когда это перестанет происходить то есть в принципе прогрев можно завершать и дальше спокойно отправлять вам будут приходить и входящие письма то есть смотрите следующий этап у нас это прогрев с помощью команды партнеров серфернер во входящие сообщения да то есть соответственно что будет происходить поскольку ваш e-mail добавлен в таблицу, да, то есть вы добавили свой email в таблицу, вам будут приходить письма от партнеров серферных. Соответственно, вы смотрите, куда пришло письмо. И у нас есть здесь дальше развилочка идет. Письмо может прийти в папку спам, или в папку входящий. То есть, из, если пришло письмо в папку спам, давайте вот я проверю, сейчас есть ли у меня в спаме. Пока ничего нет, да. Но если здесь есть письмо спам, допустим, пришло от, от нашего партнера, да, Surferner, то, соответственно, вы нажимаете кнопку «Не спам», здесь она вроде бы будет, эта кнопочка, и, соответственно, письмо это уходит во входящие, и дальше мы выполняем вот эти действия. Если в письме есть предупреждающее сообщение, вот это, которое я вам показывал, оранжевое, вот это. Если есть это сообщение, вы нажимаете Письмо безопасно. Да? И, соответственно, письмо уже получается а, без предупреждающего сообщения, да. А может быть, оно сразу придет во входящее и без предупреждающего сообщения. Да, то есть наша задача именно двигаться вот по этому пути, чтобы ваши письма приходили вот так адресатом. И смотрите. Отвечаете на письмо любым положительным ответом. Например, да, присылайте. Так, смотрите. Вот, вот меня, допустим, пришел да, прогрев адреса. Если письмо попадало в спам и вы его вытащили, то дополняйте сообщение, да, присылайте, письмо пришло в папку S. То есть мы не будем писать слово спам. Да, папку S и папку «В» мы сделаем без желтого предупреждения. Если письмо попало в папку «Спам» и было желтое предупреждение, и вы его вытащили в папку входящие и нажали кнопку в желтом предупреждении, что письмо безопасно, то дополняйте сообщение «Да, присылайте, письмо пришло в папку S с желтым предупреждением». Да, чтобы ваш партнер, с которым вы пригреваете e-mail, понимал, какой результат у него, да, то есть куда его письмо приходит, да, наша задача, чтобы э, был просто ответ «Да, присылайте». То есть «Да, присылайте» это означает, что письмо пришло в папку входящие без предупреждения желтого. Если письмо попадало во входящие и было желтое предупреждение, и вы нажали кнопку, то пишем «Да, присылайте, письмо пришло в папку «В» с желтым предупреждением». Вот эти тексты я... Э, оставлю под видео, чтобы вы их просто копировали, да, чтобы вам было проще это делать. Смотрите, вот мне пришло, пришло письмо. Видите, письмо пришло в папку входящие, предупреждения нет. Соответственно, я отвечаю. Добрый день, Алексей. Могу, могу написать, да, то есть в папку входящий, а, в папку В, да, давайте так сделаем. Не, Алексей пока не знает, это. он не смотрел это видео, он пока не знает. В принципе, входящие можно написать пока, да, это не спам. Так, письмо пришло в папку входящие. Желтого предупреждения не было. Вот. И, соответственно, я ему отправляю. И, таким образом, мы проводим диалог с партнерами, что говорит почтовику, опять же, то, что этот e-mail рабочий. Вот. Соответственно, вам это нужно проделать всего лишь по одному разу. И все, в принципе, будет понятно и легко. И смотрите, есть некоторые рекомендации да, подписаться на рассылки крупных компаний, которые ежедневно отправляют рассылки. Для того, чтобы почтовик понимал, что у вас почта не только для отправки сообщений, но и для ее получения. Соответственно, рассылки тоже положительно влияют на прогрев аккаунта. И такой момент, да, то есть... Когда вы прогрели аккаунт, или вы не хотите больше этим заниматься, да, разные причины могут быть. Соответственно, есть еще одна форма прекращения прогрева e-mail. То есть открываете форму, ссылка на него тоже будет под видео. Так, здесь название я изменю, прекращение прогрева, да. И, соответственно, тоже введите e-mail и нажмите «Отправить». И ваш e-mail будет удален из этой таблицы. Все. Вот, в принципе, такая технология, которая позволит вам прогревать ваш e-mail, для того, чтобы он попадал в папку «Входящие» без предупреждения, что письмо может быть опасно. И, соответственно, на таком аккаунте можно уже спокойно отправлять письма, регулярно это делать и зарабатывать деньги. Да, вот я вчера <смех> слушал песню. Ну, точнее, не вчера, а уже она приелась очень сильно. Слышали, наверное, тряпки от кутюр. И вот мне вчера думал, как бы мне применить вот эту вот заевшую пластинку с пользой. И мне придумалось так, такие слова просто. Письма от сюрфюр Сделают тебя богаче, значит, Письма от Сюрфюр. Отправляю, продаю. Вот так, друзья. Желаю успехов. Прогревайте e-mail, зарабатывайте вместе с нами. И участвуйте в обучающих вебинарах для того, чтобы зарабатывать еще больше. Всем добра и успехов.